А еще, ребят, я хотел вас попросить, конечно, если вас не затруднит и вам не будет трудно, подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Угу. Пожалуйста, спасибо.